Клево всем, друзья! Фу, я сегодня с Фидером приехал попробовать половить зимнего карася. Начало декабря, до Нового года осталось каких-то жалких три недельки. И я со своим другом Александром Шугаевым приехал на рыбалку в район Худора Брынковка, попробовать что-нибудь поймать. Температура в районе 5 градусов тепла. Довольно сильный ветер в район лица. Не очень комфортно. Ну, ничего. Надеюсь, что-то поймаем. Несколько дней лил сильный дождь. Поэтому вообще ничего не знаю. Надеюсь, что-то поймаешь. Поймаем. Вон, Санька делает вид, что снасть собирает. Типа готовится к рыбалке. В общем, вот так. Погнали, друзья, собираемся. 수고하셨습니다. <목소리도> Удилище у меня Diver Tender, фидер 11Q, длиной вон, сколько он, Длина 3,3 метра, с тестом до 30 грамм, квертип поставил 0,5, но он обломанный реальности он сейчас 0,75 этот квертип подойдет. Ветерок, если бы не было ветра можно было бы смело ставить 0,5 чистый, но из-за ветра я поставил можно сказать 0,75. Катушечка у меня солка трехтысячная и получается вот такой замечательный комплектик. Само весит 170 грамм, и не помню, кажется 200 с чем-то весит катушечка. В итоге очень классный, легенький комплект. Как раз для вот таких рыбалок, для каналов, где сильно далеко кидать не надо, большие груза использовать не надо, то есть великолепная вещь. маленькие колечки и заводить на ветру и заводить на ветру тонкую леску очень-очень весело Фух, погодка ветреная ловить под противоположной стороной это в районе 30 метров саня выбрал дистанцию недалеко решил на меляке половить уже поймал 4 или таранки. я сейчас буду пробивать искать место под противоположной стороной так как там русло У нас будет две немножко разные тактики саша саня на меляке я на глубоком месте. Саня немного кормит, я буду много кормить. Посмотрим. Интересно, что получится. Сначала ищу точку ловли. Я знаю, что на том берегу от камыша сразу свал. И вот я хочу найти сразу низ свала. Ветер слева направо, кормушку будет сносить. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь. Ребят, что я делаю? Делаю заброс, считаю, потом делаю два оборота катушки, клипсуюсь, выматываю, делаю заброс, считаю, делаю два оборота, клипсуюсь и таким образом перебором еще участок где начинается подъем. Подъем плавный в эту сторону. Протаскиванием тяжело его будет найти. Поэтому я ищу вот таким образом. Джиговым. Груз падал на 7, сейчас на 4. Ищу обратным ходом, когда груз будет падать на 7. Отматываю. нашел подъем плавный сейчас груз падал на 6-7 сейчас раз на 4 упал отмотал назад 1, 2, 3, 4, 5. О, на 5 упал еще отматываю ага я знаю 6 упало все перебором туда-сюда нашел самое глубокое место и самое глубокое где начинается глубокое место э, в русле все точку отбил можно начинать кормить нельзя прикормка у меня еще осталось с последней рыбалки или даже не с последней кидал тут с разных рыбалок в принципе Здесь стандартная для меня прикормка лес черного цвета и немножко я знаю вроде бы арома миди была и арома мотыля в принципе все лежало в холодильнике в морозилке вот такая вот прикормка все осталось чуть-чуть добавить в нее воды Все, отлично прикормка готова сюда я добавил буквально чуть-чуть одну пачку мотыля который в таких пачечках продаются все погнали друзья привет ты в гости ты рыбак а тут собакевич ребят сейчас положу буквально 3-4 кормушки за корма вот такая небольшая кормушка попробую с ней 20 грамм боковой ветер получится с ней не получится сейчас буду пробовать вот такая вот отлично отлично саня он. Какую-то белую рыбу таскает. То ли мелкую таранку, то ли крупную плоту понять не может. Все, ребята, закинул последнюю кормушку. Сейчас, в принципе, без проблем. Можно попить чаек. Плотва-тарань красноперка уже там, но мне они не интересны. Я все-таки буду пытаться ловить карася. Поэтому небольшой перекур. Ну что, ребятки, немножко чайку и минут через два с тридцать есть смысл пробовать уже начинать ловить карася. Ваше здоровье. Хочешь еще? Можно начинать ловить как показал саша очень много мелкой вот такой таранки буквально там 10 12 сантиметров поэтому поводок изначально буду ставить очень очень короткий так что у меня есть вот поставлю для начала 14 номер на 0 0,12 поводке так, поводок длиной 15 сантиметров а вдруг карасик этого захочет а дальше все по обстоятельствам ребята буду пытаться понять что рыбки надо то и давать ей надеюсь получится если вообще что-то рыбки надо как очень часто так ну, начну с одного красного опарыша вот такого я больше чем уверен, первые поклевки все равно сейчас будет не карася. Кормушка, в ней мотылик, вкусная красивая прикормка, короткий поводок, очень короткий фидергам, буквально 3-4 сантиметра у меня. Ну, Первый пошел. Петр Васильевич мне написал, что я предатель. Да. Я написал, я знаю. Что я могу видеть? Я знаю, а он мне вот так не, не Первая поклевочка, что-то есть, ребята. Ой, как классно, даже маленькую рыбку таким легким удилищем тащить. Ой, как бьется. Там кит, наверное. Микро. О, Саня. А я лещей ловлю. Ребята, лещ Кубанский. Азовский лещ. Трепещите. Азовский лещ. Это я так понял, что заявка на победу. Да да, да. -да, -да. А что ты выпускаешь? Я боюсь. Садок давай, Порвет, Саня. Порвет. Отмазываться потом больше, ты всю рыбу выпускал да -да -да. И... Порвет. Весы в конце покажут. Кто сколько поймал. А ты граммовые взял? Я уже штук 40 поймал, 35 это. Вот ты взял весы, которые чисто там. Эти медицинские в граммах вешают да. саня сдаешься вижу у меня ты лещи ребят пока я тут всем занимался саня все время ловил у него уже десятка три рыбы мелкой но рыбы ему говорю, ты сдаешься оп оп оп оп Саша, это трофей. Это победа. Это победа. Над кем, над собой? Да, да, да, да. Над рекой. Мимо. Сход. Трофейный сход. Травы, травы ловит Так, не поли контору. Глазам, Если я сейчас туда закину свою сторону, то я сразу карася забираю, понимаешь? На лету клюет. Первый лазов. На лету, Жор. А -а -а. Я а -а -а. такие завязать не смогу. А, -а, -а так ты и так один Опять километров. лещ, ребята. Опять азовский, кубанский лещ. А вы говорили, у нас нету леща, есть, вот он. Я теперь тебя буду называть трофейщиком. Точно, лещатником трофейщика. Нет, Сань, это крупно, у меня есть видео, я боюсь его выкладывать, там лещи в три раза меньше. Боюсь даже к нему приступать. Нифига себе, фрикцион жужит! Саня, Смотри, какую рыбу я тащу. Какую? Давай, давай. Я боюсь, я боюсь. Так, это карась, это, это карась. Ничего себе нет, это тарань. Тарань. У Сани на катушке от советской невской катушки стоит фрикцион, поэтому он такой громкий. Ого, ого, ого. ого, сейчас из рук вырвет что-нибудь. Вот ого, понимаю. точно, вижу, вижу. Мощная подача. Тоже на глиссере? Ну, Саря, есть, yes! это трофейный лес сегодня. Ребята, лещ трофейный. Не шуми, у меня так Любители ловли леща, вы знаете, куда приезжать за лещом? В Краснодарский край. Это лещовый рай. Да, Краснодарский край, это лещовый рай. Ого, ого, ого, ого. ого. Здесь лещ или лещара? Смотри, смотри, что творит, а. Ого. Так. А вот это карась сто пудов. Нет, смотри, таранища какая. О, и у меня попал. Я смотри, сматывал, она попала. Ребята, Иди. я Саню сделал даже по размеру тарани, смотрите. Зато карпа ты ни одного не поймал. Вот так вот ни разу не слышал даже звук фрикциона тебя. Он у меня смазанный, в отличие а, от да, тебя. Да, да. Отмазывается. Да, я вот свой фрикцион смазываю. Как люди тебе вообще верят? Это ты свой размазываешь. У тебя трещит даже просто, когда крутишь пустую кормушку. А рыбу цеплялась. Не об рыбу. Да. Есть, ребята. Ребята, это... Самое просто слов нет, одни эмоции, друзья. Выпало. Вот это было нечто. Это было нечто. Вот этой гадости там немерено, друзья, просто немерено. Вот этот подлещик и мелкая тарань. Карась в полном коматозе. Я не знаю, что делать. Уже перепробовал все. Мы так подумали, что вряд ли бы пом помог грунт. Просто он стоит в полном коматозе. Ну, зато вот так вот кает рыба. есть ребята я это сделал друзья карасик я его поймал вот такой красивый все-таки уговорил друзья уговорил я его ребятки На подшаговке ловлю с пустой кормушкой, Саш. Да, я знаю, я Офигеть. Ребят, просто дуркую. Есть такой способ ловля в поиске. Спортсмены очень часто используют его в поиске рыбы. Когда, допустим, нету клева, забросили, кормушка упала. Аккуратненько. Оп, и поклевка сразу начинаю тащить, и сразу поклевка. Сейчас еще покажу, друзья. И таким образом порой находишь рыбу, когда нету, нету. Даже закормленная точка, рыбы нету. Начинаешь вот так вот искать, вот красноперка хорошенькая. И начинаешь вот таким образом искать, и реально находишь. В этом миксе клипсуешься и отлично ловишь. Вот опять пустая кормушка. Заброс. Все, коснулась дна. Делаю протяжку, оп, поклевка сразу, класс. Попробуйте такое, ребят. Если для вас это новое, ставьте класс. Если вы узнали об этом первый раз, что так можно ловить на фидер. как я могу класс поставить, если я здесь? Нарисую мне на спине. Опять пустая кормушка. Заброс. Кормушка легла на дно. Делаю протяжку. Тишина. Протяжку. Дюбнула. Не клюнула. Протяжку. Дюбнула опять и села. Протяжку. Можно по чуть-чуть по подождать. Протяжку. Оп. Оп. Есть. Есть. Так будет очень хорошо. Карась берет просто сказочно. Но сегодня вот карась не наша рыба. Длина протяжки должна быть больше длины поводка. Хорошая поклевка. Приятно такие поклевки в руку ощущать. Класс. Ребята, я поймал сазанчика на проводке. Маленького на протяжке. То есть вот, рыба есть. Но она малоактивная. Попал под нос, он клюнул. Вот такой настоящий дикий сазанище с усами, смотрите. Вот так вот. Гуси летят. Отлично, половили. Очень вкусенько. За, За рыбалку. По 100 грамм. По 100 грамм. Чайного. Ага. Ой, класс. Где мой карасик? Саня, я его поймал. Я его сделал. Я уговорил карасика. Одного единственного. до обеда как я люблю жареного карася, это жесть. Ммм, классно. Ням-ням-ням-ням. А это что? Это потва. Так, ты что, разбирайся и дарим. Вот перка. Да, Сознана поймал, вот такого настоящий дикий. я их тогда на последней рыбалке, там, поймал десяток таких вот. Что я Сознана в этом году переловил дикого немерено, самый крупный, около 600 грамм, правда, за осень на последних рыбалках. На Кубани, да, говорил? М? На Кубани попадался? попадался. Ну все мелкие. Надо как-то умудриться все-таки время потратить. Ну, пытаться позаниматься. И амуром еще интересно. Ну, это надо сначок. Не обязательно. амуром В природе, не дарим, да. В природе, да. Собачки бегают, Да, Да. Погода сегодня переменная, облачность. Было классно, когда над нами было чистое небо и шел дождь. Было классно. Ну что, ребята, рыбалка вот такая. Для зимы просто сказочно. Не крупная рыбка, но в очень огромном количестве. Все выпустили. Взяли чуть-чуть пожарить себе. Кайфанули. Покушать свежие жареные рыбки. Это в кайф. Ребята, вам хороших рыбалок. Хороших, клевых рыбалок. До новых встреч, друзья.